с балкона с того самого, с которого он вышел в народной толпе в день объявления войны в 2014 году. Вот здесь половина площади была заполнена толпой, а он с императрицей Цесаревичем раскладывался с ними с балкона Центральной Силы. Конечно, это финическая архитектура колоннады фактически это же пилястр, понимаете? Да? но это так сделано что чем дальше стоишь, тем больше ощущение колоннады понимаете? когда районы арки обработаны так, как это было в Риме и посередине нее что должно быть на форуме колонны на римском форуме и астральная фонарь в ее подножье была трибуна с которой народные трибуны либо консулы обращались к народу в конец ростры были настоящие носами флотов были ждены графогены, циопа грибаны, грибаны антические военные адмиральские носы породы крепились салон и римляне Взирая, не слушая речи своих бордей, должны были ревновать к славе дедов и отцов и желать стать такими же, и добыть новое. Поэтому они голосовали за войну, за мир, за новые налоги, То, что создавало величие. Иоанн... Так создавалось, наверное, расстраиваться, но просто не пойду, спасибо создавалась внутренняя, но духовная связь на римском фронте. У нас же триумф самого великого в тот момент подвига. Сокрушение империи Наполеона, то есть римской империи подлинной.